Родинки есть на теле каждого человека, а их количество колеблется от 10 до 100 штук в среднем. Наверняка многие задавались вопросом, что будет, если удалить родинку, вредно ли это для организма и каких последствий стоит ожидать. Не переключайте данное видео и вы сможете найти ответы на предоставленные вопросы. Возможно, и вы слышали типичную историю о том, что кто-то повредил или содрал родинку, приведя неосторожным действием себя к смерти. Давайте разберемся, что в этой истории правда, а что вымысел, и имеют ли подобные сплетни отражение в реальной жизни. Для начала следует уяснить, что родинки бывают безопасными и такими, которым рекомендуется скорейшее удаление. Для того, чтобы распознать их точно, следует обратиться к специалисту за консультацией. Если вы заметили, что ваша родинка начала зудеть, увеличиваться в размерах, поменяла пигментацию или приобрела какие-то иные изменения, затягивать по ходу к врачу не стоит. Если вы решили избавиться от какой-то из родинок в соответствии со своими эстетическими предпочтениями, консультация квалифицированного доктора не будет лишней. Сейчас существует большое разнообразие методов удаления родинок, таких как лазеродеструкция. Этот метод подходит для удаления мелких образований кожи. Хирургический метод, данный способ хорошо подходит для удаления крупных образований. Удаление при помощи электропетли, простой в применении метод, швы после него отсутствуют, но существует риск возникновения килоидных рубцов. Удаление с помощью жидкого азота. Такой способ отлично справится с небольшими образованиями. Удаление образований аппаратом, генерирующих высокочастотную радиоволну. Универсальный способ, подходящий как для мелких, так и для более крупных родинок. Но на чем бы вы ни остановили свой выбор, главное, чтобы этим занимался специалист, имеющий высококвалифицированную подготовку. Тогда процесс будет не только безболезненным, но и не понесет никаких последствий. Чтобы мозг не исхудал, подпишись на наш канал.